Ребята, всем привет! С вами канал Криптогейн. Сегодня хочу вам показать очень интересный, классный проект. Называется он Zoom Coin. Так, вот нам говорят о что это удивительный проект лета 2018. О проекте что можем сказать? Я уже в принципе все перевел. Здесь все видно. Это у нас современная активно развивающаяся монета. Интересно, то есть для чего она предназначена? Этой монетой мы можем, с помощью этой монеты мы можем расплатиться то есть за добавление до да, новых альткоинов, за рекламу, за маркетинг на бирже SABEX. смотрим. Я думаю, это очень интересное применение монетки. Здесь все будет описано. Опять же, оставлю ссылочки на сайт. Все посмотрите, почитайте. По спецификации, что можно посмотреть. Название понятно. Zoom coin тикет uh, Зун. Максимально все будет 20 миллионов монет. Алгоритм у нас URA2Z. Время 2 минуты. Награда. Награда в принципе нормально распределяет. Uh, то есть 3 монетки до 2000 блока, после 10 монет. Uh, здесь в принципе абсолютно адекватное распределение. То есть мастерноды, владелец мастерноды получает 70%. Майнер uh, получает 30%. 7 монет на мастерноду, 3 за майнинг. Это нормально, я считаю, а, но ну, стоимость мастерноды 2000 монет, цена, конечно, не маленькая, наверное, для тех однозначно, у кого есть деньги. А, не знаю, дать там, 5000 долларов условно за мастерноду, а, я считаю, это очень много, то есть думайте сами, Пока что не могу советовать, что прям обязательно нужно ее покупать, бежать. Нет. Ну, сейчас мы посмотрим дальше. Это немного позже. В общем, так смотрим. Прямая, кстати, 3% сегодня забирают себе. Это, я, администрация считает это вполне нормально. Никого они не, не будут обворовывать. Так, по дорожной карте смотрим. У нас э, идет квартал сейчас что они уже сделали посмотрим на эксплоре они уже залистились а, так что у нас еще они уже есть на мастер-нот онлайн они уже там залистились это не может не радовать мы сейчас зайдем кстати посмотрим а, проект там а, опять же они обещают что листинг будет на крипто брайдж это вполне это произойдет а, дальнейшее я не, не думаю, что стоит рассматривать дальше что-то, да, то есть на, нам этого вполне достаточно, то, что есть сейчас, э, уже проект о чем-то говорит, э, что он скорее всего будет успешным, будет развиваться, есть смысл да, сюда влиться, я так считаю. Так, дальше, что у нас здесь, по мы смотрим, что они хотят залиститься на CoinChange Cryptotopia, конечно, очень крутые биржи. Если у них все получится, как они хотят, я думаю, это произойдет. в там кварталя, ну, я думаю, часто даже не стоит смотреть. Э -э кошельки у нас стандартно под все операционные системы идут. Кстати, интересные ссылки они добавили у себя, то есть э -э можно здесь посмотреть дальше. Есть калькулятор, да, есть видео, то есть э -э обучающее. Вы можете опять же по ссылочке, которую я оставлю, зайти посмотреть это видео, кому что непонятно довольно таки интересно так что у нас дальше что вам еще показать а, вот мы заходим на мастернот онлайн смотрим у нас есть можно купить мы смотрим да на биткс лайф можно уже взять монеты но все уже стоит реально дорого рост здесь хороший окупаемость 5 дней да кстати уже мастернот 11 вот минут назад смотрел было 10 классно то есть люди уже посмотрим интересно что они будут делать как бы буду ждать либо сразу будут пытаться слить монеты очень интересно но ну, мастернода цена конечно немало стоит У нас смотрим две долларов не знаю, думайте, смотрите, конечно. Я не могу советовать на 100% да, что вот нужно ее взять и проект будет 100% удачным. Но по описанию, по сравнению с другими, что у нас есть в последнее время, он довольно-таки перспективный. Думаю, будет развиваться и профит с него будет однозначно. Я не думаю, что стоит здесь вам все это да, читать. Вы зайдете сами все посмотрите. В общем, Думаю, на этом можно закончить. Опять же, зайдете, посмотрите все подробнее. Всем спасибо за просмотр. Всем профита. Всем пока. Дальше буду укладывать подобные видео с интересными проектами. Смотрите, изучайте, зарабатывайте. Все, всем пока.